Доброго времени! Поговорим сегодня о бендюках и на Биг 6. С этим индюкам полтора месяца. Птица это привередливая, воспитание тяжелое. Жерет, что попало, она не жрет, есть лекарственные травы. В основном крапивка, клеверок, лучок зеленый. Тому подобное. Но говорят, что Биг-6 для теплого климата селекция. Так что, не знаю. У нас, конечно, прохладно, но на сегодняшний день загружены корректоры, которые вроде как говорят, что для нашего более северного климата. Посмотрим, выведутся птенцы, увидим. Расскажем, покажем, как они, что они. В общем, кто захотит индюков, то в режиме дачи, конечно, двух-трех индюков на семью из четырех человек можно содержать. Но лучше их приобретать, наверное, уже хотя бы в двухнедельном возрасте, потому что до недельного возраста они очень привередливы кормежку они просят очень мелко дробленую яйцо надо дробить вообще в хлам лучок зеленый тоже в хлам дробить вот так вот и когда они вылопятся сразу их надо к питью приучать каждого потому что они не понимают как цыплята что постучал показал одному все кинулись, попили и поели. Этого нет. Мы вот первый раз взяли нынче яйцо. Ну и решили сами инкубировать. Вот оно что у нас выходит. Ну, короче, опыт у нас плачевный маленько получается. Но все же мы определились, потому что информации, как их изначально, нету. Каждого нужно индюка. Мордой тыкать в питье до тех пор, пока он не поймет, что это питье. И в жратву до тех пор, пока он не поймет, что это жертва. Ну а после инкубатора они высаживались в брудер. Там есть у меня где-то запись цыплят в В этом же брудере они просидели. Две или три недели не помню. И потом вот сюда их вольерчик на выгол теплолюбивая мерзнет до сих пор чуть маленько солнце прячется она тоже бежит под лампу греться но сидят где-то у нас там в инкубаторе еще яйцо корвертера пришло которое вроде как селекция выведена для более так северных районов холодного климата посмотрим что это что выйдет из этого следите за новостями мы будем как-то делать обзор в основном птичка любит травку ухода ей тоже надо много на изначальном этапе до месяца это практически надо за ней следить и смотреть и поить ее морганцовочкой. В основном мы до месяца раствором морганцовки пропаивали каждый день. Неделю мы поили постоянно с морганцовочкой. На ну, второй неделю мы стали делать раз морганцовка, раз чистую водичку. Так что смотрите, в режиме дачи двух-трех можно выращивать индючков если эти биги соответствуют конечно описанию. Сами увидим вам покажем, подписывайтесь, посмотрим все вместе, как они будут расти на сегодняшний день повторюсь им полтора месяца забой, как я смотрел информацию на них после пяти месяцев проводят. Всем до следующего.